всем привет! Приехал на авторынок Зеленый угол. Сейчас вам покажу автомобиль. Приехал на осмотр данного автомобиля. Это Honda Nbox 2016 год Custom Turbo L-Package 630 тысяч. Жду продавца. Время полдесятого утра. Продавца нет. Решил вам снять видео. Видео снимать не планировал. Сейчас просто посмотрим, что вот на данной стоянке продается. По каким ценам. И давненько у нас ничего не разыгрывалось поэтому в этом видео давайте с вами разыграем один бесплатный поиск, не поиск ребят а осмотр автомобиля, напишите в комментариях город и последние 4 цифры своего номера телефона видео выпущу посмотрите я так думаю в субботу или в воскресенье проведу розыгрыш то есть что это такое, скиньте мне ссылочку я для вас бесплатно проверю автомобиль Пишите город и последние четыре цифры своего номера телефона. Такая вот стоянка, кстати, ребят, снимаю на телефон, на улице ветер, поэтому я не знаю, что будет со звуком. А, такая стоянка, в плане тут есть разные автомобили, и подешевле, и подороже. Но основная масса, конечно конечно же, это до, до миллиона. Рабочий автомобиль Toyota Probox, Toyota Saksit, автомобили все одинаковые, 17-й год, объем двигателя 1,5 литра. Коробка передач, вариатор GL, комплектация, пробег 78 тысяч. Стоимость данного автомобиля 689 тысяч рублей. Ни о каком литье речи здесь быть не может. Ни о каких обвесах, наворотах, ничего здесь такого нет. Чисто стандартный рабочий автомобиль. Рабочая лошадка, но поверьте, это очень-очень э, надежная рабочая лошадка. Рядом стоит у нас Nissan Note. Автомобиль для тех, у кого, скажем так, не особо много денег, но хочется свежий автомобиль свежего года. Ну и что-то покомфортнее. Данный автомобиль 2017 год, мотор 1.2, 649 тысяч рублей. Субару Форестер остались еще до рестайлинга. 2016 год. Так, здесь у нас коробка передач идет вариатор. 1.2 мотор шестнадцатый год, двухлитровый они все идут двушечные, все автомобили идут 4 ВД, коробка передач тоже вариатор, но вариатор здесь идет цепной 1 миллион 480 тысяч рублей недавно у меня спрашивали про вот такие вот басики, летаясь да, Джил комплектация, 15 год полторашки 4 ВД, 2 печки. Для кого-то это важно, для кого-то нет. 804 тысячи рублей. Тоже такой. Ой, извиняюсь, летай с Таунайс, господи. Ну Бывает, ошибся. Тоже, ребят, ни о каком тут. Короче говоря, вот такие вот все рабочие автомобили, пробоксы, Таунайсы, Саксиды, НВшки, там, Мазды. Они приходят без литья. 15 год, полтора литра. Но опять же, если сравнивать, брать для бизнеса, для работы такой автомобиль, я бы, наверное, все-таки взял бы себе либо НВ, либо Mazda bongo Вот недавно кто-то хотел поиск автомобиля взять, заказать. Subaru Impreza. 4 ВД. Штатное литье. Зимняя резина. Белый такой перламутровый цвет. Айсай есть. 1.6. Рестайлинг 989 тысяч. Я хочу напомнить то, что а, все автомобили, друзья, все автомобили, которые продаются в Приморском крае, выставляются на сайт drom.ru. Сайты авито, автору у нас не то чтобы не актуальная но не так развитая 16 год 07 аукцион статистика есть все 488 тысяч рублей вот такая вот импреза вот здесь она продается 989 тысяч на вид она может стоять там 700 тысяч не может такого быть я думаю все взрослые люди все должны понимать подарков не бывает просто тупо разводняк Автомобили в пути, под заказ То же самое Специально выставляется По заниженной цене По факту по этой заниженной цене Вы автомобиль не привезете Приус 50, 51, 55 Кузова есть, там 51, 50 51 разница По батарее у них есть 18 год, 4 ВД 1 миллион 250 тысяч, недавно был поиск Приуса а, нашли 4 ВД за 1,250. Белый. С белыми при прям проблема. Вот на данный момент один остался. А, передний тоже, по-моему, 1,250 он стоит. Пробег там 100-107 тысяч на нем. Инсайд. Тоже варик, девятый год, ЛС, гибрид, эко, анти-юз, iPod, 617 тысяч. 617 тысяч рублей. Представляете, забыл. По-моему, я не снимал, да, в начале видео пасека. Литр варик, 525 тысяч. Кстати, вот Пас относится к той категории автомобилей, где можно найти, ну, прям с небольшим пробегом автомобиль. У меня за последний месяц, наверное, поиска 4 паса было. Все клевые, все с пробегами там до полтинника. Вот сейчас тоже не могу дозвониться до хозяина, в данный момент идет пояс. Там вообще 15 тысяч пробег у машины, машина бальная, 4 балла. Honda NVGN, 15-й год, 0,764 лошадиные силы, кастом Turbo Jeep Bikeage, 550 тысяч. Эндбокс. Жду хозяина. Пока откроют. Honda Freed Spike, Гибрид. Вариатор полтора литра. Есть также не негибридные версии автомобилей. 785 тысяч. А 11 одиннадцатый год, полтора литра, есть 1,8, 875 тысяч. Коробка тоже вариатор. Да все новые автомобили, все новые автомобили идут на вариаторе. Автоматы там единицы буквально остались. Седаны, там э, хэтчбеки, кроссоверы, все на вариаторе, друзья. Есть еще робот. А, так, Xtreo 15 год, 4WD, гибрид, стоимость подстерлась, не могу понять. Я думаю миллиона полтора он стоит. Цена постоянно меняется то вверх, то вниз. Так, ну что тут интересного еще есть? Фитшаттл гибрид. Есть Везель. Фитшаттл 698 тысяч. Везель 1. 255. Что-то дешево. Ну, я так понимаю, передний привод. 16 год, 455 all days шестнадцатый год четыреста тысяч Вот days от Days 17 год кто-то в комментариях написал почему не считаю все что написано на стекле полная комплектация High Star свой selection led оптика мультируль камера кругового обзора. двухзонный климат-контроль сенсорный климат-контроль, электродвери, датчик дождя, антиблокировочная система АБС, система распределения тормозного усилия, вспомогательная система торможения, включение автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении, система электронного контроля устойчивости, антипробуксовочная система. Друзья, ну, можно зайти пока в комплектации и посмотреть, да, что есть в автомобиле. Вот, представляете, буду ходить, и на каждом автомобиле вот, вот так вот читать, да. 16 год turbo 635 тысяч 14 год кастом 479 тысяч вагон до 17 год turbo turbo они есть не трубовый литровый комплектации GT 749 тысяч прям набирают популярность данные автомобили Танки Джастин Торы Руми, что в принципе одно и то же. По мне так, mm -hmm. вот знаете, между Кейкаром и Минивеном данные автомобили, ну серьезно, то есть как бы и двигатель не 0,7 литровый, и сам по себе автомобиль он такой, ну во-первых он выделяется. Порток автомобиля он высокий, он широкий, он комфортабельный. Малышек у нас сегодня много. Еще один инбокс, полная комплектация, custom gel package. 520 тысяч. Тойота, турбо с головы улетел название. Пиксис, максимальная комплектация, пассажирский, пятиступенчатая механика. Супер салон, друзья. Вот все указали, а цену не указали. Так, ну, что у нас тут еще интересного есть? Друзья мои, на сегодня будем заканчивать. Отзвонился продавец, продавец приехал, пошел я смотреть автомобиль. Не забываем поставить лайк, можно дизлайк. Ну и, конечно же, подписаться на канал. Всем пока.